Хотелось бы задать тогда еще вот такой вам вопрос, а как э, относиться ко всему происходящему вообще сегодня людям вы бы рекомендовали, потому что опять же видим, что люди разбиты на разные лагеря, то есть э, все очень по-разному смотрят на ситуацию и наверное есть какая-то самая верхняя точка э, вот такого самого, масштаб, самого масштабной картины, когда виден весь замысел творца вот на ваш взгляд, как стоит на это реагировать, и как все-таки стоит интерпретировать все происходящее? Существует несколько, несколько точек зрения, и они, вы правильно говорите, зависят от высоты подвеса, с какой точки высоты ты смотришь на все происходящее. Если ты смотришь как россиянин, утверждаешь себя как гражданин России, то это Одна точка зрения. Какая? но ну, в первую очередь, ты должен ценить и уважать свою родину. Причем ценить и уважать, несмотря ни на что. И это не пустые слова. Например, мы все любим лес. Правда, редко можно найти человека, который не любит лес. Но в лесу есть все. В лесу есть разные растения, и колючие, и ядовитые. Есть и грибы под, поганки, есть мухоморы, есть кровожадные звери, но все равно мы лес любим. Так вот любить родину безусловно – это все пространство этих всех людей, это первое условие, которое необходимо вот сейчас иметь каждому, каждому россиянину, независимо, я говорю, независимо от вероисповедания и так далее, от национальности. Мы все россияне. И с этой точки зрения надо смотреть так. Дальше. Но мы должны понять, что причиной всего происходящего в нашей стране и вообще в мире, причиной всего происходящего является энергия лжи. Энергия лжи. Несколько лет назад есть такой... Дух высокий, может быть, слышали, Крайон. Есть много книг с ченнелингами о нем. И вот у него прозвучали такие слова, что энергия лжи на Земле накоплена в таком количестве, что она может погубить Землю. Я заинтересовался этими словами, неважно, там можно по-разному относиться к этому духу, но эти слова меня затронули. И я стал исследовать. И оказалось, действительно, я исследую эту тему уже, уже где-то 10 лет. И побывал в разных странах, исследовал эту тему, тему лжи. И я увидел, что действительно там, где энергии лжи много, в людях, в обществе, в самом в развитии, в мировоззрении, там происходит очень много проблем вплоть до военных конфликтов. То есть есть определенная шкала, по которой можно определить, когда здесь могут начаться какие-то проблемы политические, экономические, социальные в, этой, в той или иной стране, в том или ином обществе. Шкала энергии лжи. Так вот, еще в начале 2000-х годов я ездил много по Украине и говорил о том, видел, как накапливается энергия лжи, я и говорил, что будут проблемы, друзья. Энергия лжи превалирует уже. Ее слишком много. И это обязательно привезет, приведет к проблемам. Так оно и получилось. Поэтому те страны, в которых много накапливается лжи, они обязательно включаются в какие-то проблемы, в какие-то в ситуации вплоть до военных. В России тоже из года в год накапливалась ложь. После нашего очистительного такого процесса в пере... во время перестройки, после этого начала накапливаться ложь. Все больше и больше. И вот мы подошли тоже к критической точке, когда лжи стало слишком много. И, пожалуйста, мы имеем проблему. Анатолий Александрович, благодарю вас. Очень-очень мудрый взгляд. Очень мудрый взгляд. И действительно хочется, конечно, чтобы лжи стало меньше. И здесь, опять же, начинать, наверное, стоит действительно себя. Мы люди требовательны, конечно, ко всем. Но вот к себе не всегда требуется. Конечно, себя. Николай, каждому нужно задуматься, посмотреть на свою жизнь, посмотреть на свои отношения. Ну, к примеру, простой ответ на простой вопрос. Что ты сделал конкретно, что ты сделал для того, чтобы страна твоя жила счастлива и жила в мире? И, и честно ответь, честно, без лжи, ответь. Чаще всего, если человек честно будет отвечать, мы услышим, я занимался потребительством, я потребитель. Вот это будет честный ответ. Если бы... Вот с этой точки, такой точки опоры, твердой точки опоры, честной точки опоры, человек мог сказать это, что я потребитель, у него появилось бы решение перестать быть потребителем. Пора отдавать, отдавать этому миру, отдавать стране, отдавать окружающим людям, отдавать родственникам, отдавать семье даже. Не все отдают и семье своей отдавать своему телу. И телу своему не все отдают в полной мере. То есть, понимаете, потребляют, потребляют. И когда износится организм, тогда о нем вспоминают. Поэтому вот это правило честного взгляда на себя, на свою жизнь и на все, что ты делаешь, это первый шаг к очищению от проблем. Чем больше человек честен самим собой, с окружающими, тем он более счастлив, тем меньше у него проблем. Это однозначно. То, что любая болезнь в человеке – это ложь, ложь. Значит, в нем накопилось много лжи. Нужно сказать, почему ты болеешь. Ответь честно на вопрос. Или ты не занимаешься своим телом, или ты употребляешь не те продукты, или вообще вредишь своему телу. То есть разберись, и эта болезнь уйдет. И вот так вот каждый вопрос, каждую проблему найди, в чем там ложь. Некоторые говорят, вот простой даже, простой пример, простейший пример. Некоторые часто употребляют слово «сложно». «Ой, это сложно», «Ой, это… за это я не возьмусь, это сложно». Дело в том, что когда ты говоришь слово «сложно», ты просто подумай о том, что это сочетание это простое, буквы из корня, с ложью, с ложью, сложно с ложью, там, значит, ложь присутствует, разберись, дойди до, дойти до сути, и тогда будет другое видение, потому что есть выражение такое, что самое простое – это гениальное, то есть гениальное и есть в простоте. Так вот, доходи до сути, и любая сложность уйдет, это а сложность, значит, ложь уйдет, ты придешь к сути, и ты найдешь правильное решение, и ты будешь эффективен. То есть вот, начиная от самых простых вещей до самых больших, ты можешь убрать ложь в своей жизни. А сколько лжи в отношениях? Это же целое поле лжи. И вот каждому человеку стоит задуматься об этом. И в такой ситуации, в такой ситуации, в которой мы сейчас находимся, всем стоит задуматься именно об этом. Сколько ты производишь лжи в жизни, как, насколько ты честен, начиная очищаться. И ты поможешь себе, своей семье, своему роду, своему народу. Анатолий Александрович, скажите, пожалуйста, может быть, еще вы расскажете о том, а как, по-вашему, наши мысли вообще влияют на ситуацию вокруг нас? Эта тема, эта тема встает перед человеком, вступившим на путь осознанности. Это первая тема, которую нужно освоить, это, это первые знания, которые нужно принять в себя, что твои мысли – это и есть твоя жизнь. Все, что происходит вокруг, это проекция того, что в твоем сознании находится. Вот это четко надо понимать и на это опираться, что твоя собственная жизнь а – это проекция твоего сознания. Что тебе не нравится в твоей жизни, имей в виду, это то, что что-то есть такое в твоем сознании, что и создает эту проблему. Поэтому все происходящее вокруг тебя – есть проекция твоих мыслей. Вот это сто процентов, без всяких «но». Ничем, ничем не сможете объяснить и доказать другое. За столько лет своего развития, своего пути, я ну, постоянно с этим сталкиваюсь. То есть для меня это аксиома, на которую стоит опереться. Поэтому первой моей, книги, первой моей книги, книгой была Книга «Живые мысли», то есть само такое сочетание слов «живые мысли», необычное сочетание слов, но я как раз этой книгой показал, что каждая мысль, она живая, и она прорастет именно теми плодами, которые ты в эту мысль заложил. И вот, этот вот эти живые мысли, они, которые находятся в тебе, они все живые. Конечно, можно иметь мертвые мысли, но они все равно участвуют в твоем процессе жизни. Они омертвляют твою жизнь, если они мертвые, то есть они сухие, неживые, не, не жив, не они тоже создают проблемы. Вот. Так вот, они все вместе формируют твое мировоззрение, всю ту картину жизни, в которой ты живешь. И лучше иметь живые мысли, динамичные, развивающиеся. Тогда ты действительно можешь очень на них хорошо опираться и жить счастливо. Когда же ты имеешь э, мысли больше мертвых, то, соответственно, ты и омертвляешь всю свою жизнь. Все меньше и меньше в ней остаются радости, все меньше и меньше в ней появляется жизни. <связь> Есть даже такое выражение, э, восточная мудрость, Какому ослу легче идти в гору? С книгами или без книг? Действительно, многие люди начитались так сильно, так мощно внесли в свою голову знания, что она забита, каждая полочка забита определенными знаниями. Но они не живые, они не работают, они не наполнены любовью они не растут, не развиваются, и, соответственно, они человека только нагружают. По сути, он нагрузил себя книгами и идет по жизни. Поэтому для меня это аксиома, что мысли полностью определяют нашу жизнь. Твои отношения ко всему, что происходит, это тоже все об этом же. То, что мысли, чувства, они взаимосвязаны. Мало того, сейчас... Вот я хотел бы один момент затронуть. Сейчас, особенно сейчас, в такой ситуации, многие в семьях постоянно обсуждают новости, постоянно находятся в негативном отношении ко всему происходящему и забывают о том, что они отравляют не только себя, они отравляют детей. Вот это, я, я смотрю на это, как дети отравляются тем, о чем думают родители это действительно зачастую отрава, негативная отрава. И родители даже не задумываются о, тем, о том, что дети все это поглощают. Они считывают это все, их мышление, их образ, их мировоззрение, их картину жизни. И они ее наполняют, и они ей наполняются сами. И у детей-то уже начинает формироваться другая жизнь, другая судьба. Ну вот это одна грань применение вот этого, этих знаний, что мысли – это твоя жизнь.